Всем привет, друзья! Вы на канале Guitar Time, и сегодня я сделаю для вас разбор по многочисленным просьбам песни «Не пускайте меня снова с нею танцевать». Поехали! Не пускайте меня, снова с нею танцевать. Они а не то до боли пропадем мы с ней опять. И не надо после этого нас с ней искать. Не пускайте меня, снова с нею танцевать. И начну я свой разбор с боя. Этот бой достаточно простой, но в то же время звучит он очень круто. Играется он вот так. Итак, показываю его медленно. Как я обычно люблю делать, разделим его на две части. Первая часть очень простая. Удар вниз, вверх и глушение. После первого удара такая коротенькая пауза, прежде чем делать удар вверх. Если делать быстрее, получится так. А вторая часть играется таким вот образом. Вверх, вниз, вверх и глушение. Это все делается быстро, без всяких пауз. Просто так вот. Ну, это если показывать медленно. И получается, если мы соединим обе части вместе, то получится так. Ну вот, в принципе, и все. Мы разобрали бой. Если при должном усердии, то у вас, я думаю, достаточно легко получится. Переходим к аккордам. Что касается аккордов, некоторые подписчики просили сделать разбор именно на тех аккордах, на которых я играю в своем кавере. И здесь есть небольшие нюансы. Надеюсь, я вас сильно не запутаю и начнем все по порядку. В своем кавере я играю на, там всего 4 аккорда, играю с такими аккордами. Это Gm, C, Dm и B. C вы можете взять как здесь, так и здесь, мне удобнее на бары именно в этой песне. И B также можно взять, взять либо здесь, либо здесь. То есть последовательность я напишу, здесь текст и аккорды. Под этим видео в описании будут написаны последовательность аккордов. Но дело в том, что моя гитара настроена на полтона ниже. Мне просто так удобнее в плане вокала. Иногда бывает, что просто чуть-чуть ниже, но в то же время комфортнее для голоса. Поэтому я настроил свою гитару на полтона ниже. И чтобы... Когда вы будете играть параллельно с моим видео, например, когда будете разучивать, чтобы играть в унисон, вам нужно сдвинуть все аккорды на один лад влево. То есть это уже будут аккорды. f -D -S -M, H, c -D -S -M, и A. Я также эти аккорды продублирую в описании к видео. В принципе, все. Последовательность вы можете посмотреть. Бой я вам показал. Разучивайте, пробуйте. Я думаю, у вас получится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите, какие еще каверы вам хотелось бы услышать в моем исполнении. Всем пока! Снова с нею танцевать, а не то на утро будет нас не узнать Мы завалимся куда-то, где не буду ждать И не будем никому мы двери отварить.